Здравия друзья, с вами на связи Провед Сибирь, Денис Залевский и Константин участник. А? Константин Сатин, участник автоматизации, роботизации Провед Сибирь. И Константин сейчас хочет поделиться своими новостями, то есть, что он, ну, вкратце расскажи, Константин, что ты делаешь, в рамках роботизации, автоматизации, и что у тебя получилось за этот промежуток времени, что ты уже участвуешь? Так, ну, делаю следующие вещи. Спустя подключение, ну, как я включился в работу автоматизации, роботизации, то есть регистрировался на сайте профи вот дальше мне стали приходить Лиды. Вот, лиды это контакты а, с почтой, с e-mail'ом и с а, номерами телефона. А, были записаны Денисом много роликов. Об, обучающих... Я просто стал повторять а, те же самые действия. А, то есть отправляю людям. регистрирую их а, в призм а, и даю информацию о том что монеты будут увеличиваться в качестве в количестве а, а, криптомонет uh -huh. призм и собственно вчера первый свой результат а, у меня зарегистрировался человек из перми а, значит принят приз, посмотрел о вот, я ему скинул монетку, подарил монетку, как и обещал, и, по сути, ничего сложного не было, о, вот, он все сам сделал, мне ему даже не пришлось ничего о, объяснять. То есть, сам причем, человек, да. человек, вот, причем человек в возрасте, это не говоря уже о молодых, до сих пор моментально не могут даже в личный кабинет зайти. Человек в возрасте сам все сделал, сам все вот и до. Вот. Мне только единственное я скинул адрес Кашиха и попросил еще дать а, напутствие, ну, что, что еще почитать, какую литературу и что посмотреть. Я ему всю информацию предоставил. Ну, замечательно. Собственно, а, так вот, а, а что касаемо а, а ты можешь выключить камеру и сделать демонстрацию экрана? Камеру отключи, потому что маленечко подтормаживает еще с камерой. Windows переустанавливал. А тут да, то в скайпе получается обновленный скайп у меня скачал. Я сейчас тут находится еще не раз. Я еще толком не разобрался, мы свет. Вот И... так, ну как Ну там так, должно даже... быть. Стандартно камеру зачеркни. То есть на камеру нажми, где вот значок камеры. Чтобы она зачеркнулась. Ага, вот, все выключил. Да, все есть. И плюсик имеется же да, у тебя? Да, да, да, да. да, да вот, 30, 30. Да, да, да, да. Ага, все да, вижу. вижу. Вижу, вижу. Да. Так, вот моя страница а, непосредственно... Это страница продающая, вот, это моя не основная страница, uh -huh. а, эта страница сделана непосредственно для рекламы. Вот. И у меня было до автоматизации друзей 800, ну там даже не 800, 790 а человек и прирост вот произошел дошел, за такой вот небольшой короткий период, там буквально, не знаю, прошло даже меньше 10 дней. Ага. Почти 300 друзей. Угу. Ну и тем самым, то есть, еще робот включен не на полную мощность, и у тебя страничка имела как бы не так много друзей, то есть мы сталкиваемся с такими моментами, бывает, что человек также на автоматизацию подключается, имеет 500 друзей, да. И у него еще за 3 дня там добавляется 300 друзей, и человек ловит заморозку. То есть, ему ну, аккаунт имеет подозрительную активность. То есть, приходится менять пароль. Поэтому, как бы, робота включили потише. То есть, чтобы сильно не, не вызывало подозрения страница. Ну вот покажи, кстати, как у тебя наполнена страница. Что видит человек, когда на нее попадает? Что, по, чтобы да видно, чтобы поделиться с другими, потому что, а вот это можешь вообще закрыть на крестик со скайпа экранчик, а? чтобы не мешало, на крестик, ага. А? Ага. Вот, чтобы еще другие наши участники посмотрели, как бы сделали для себя какие-то выводы, то есть вот может поделишься какими-нибудь фишками наполнения страницы. Фишек, как таковой, когда особо и нету. Вот. Считаю, ну, просто надо заполнять все поля, я считаю, да? Вот, чтобы. Ну, потом я один раз ловил заморозку. Из-за, видимо, робот много лайков понаделал. Вот, и меня размора Один раз это было всего лишь. Вот, после этого ничего не было. Причем, ребята.. Ну, когда тоже вебинар смотрел, ребята рекомендуют а, первые знакомства, ну вот люди добавляются, я даже Витару сейчас покажу, а, люди когда добавляются, вот, я им отправлял сообщения, ну, со ссылками, соответственно, чтобы они а, смотрели а, презентацию, то, чем занимаемся, а, еще да. даже сообщения тоже, и примерно Аканимно. И еще, кстати, фишка есть одна, когда у человека высвечивается, что у него день рождения сегодня, я сделаю поздравления и, ну вот, как пример. <губерненький> что ну, поздравил с днем рождения и дешево, а в подарок я хочу подарить тебе первую криптомонету призм, это будет твой быстро растущий кошелек, в котором печатаются деньги без на электричество без установки майнинговых ферм, которая со временем увеличится, увеличится в количестве и качестве, для этого мне необходима твоя электронная почта, uh -huh. вот, а, ну, как бы большинство людей тоже отвлекается на это Тестирую. отлично и потом скидываешь туда же инструкцию да и потом а потом я ему инструкцию уже полную скидываю что дальше делать когда, угу. когда человек проявляет да скидывает почту а, проявляет интерес вот я ему скидываю уже информацию подробную угу. вот, а, далее когда а, робот раскидывает приглашение а, друзья вот, я пишу следующие вещи ну вот, допустим, открываем. А нет, это добавился так. Ну вот. Сейчас, ну, Вот. Пишу. Здравия, Влад. Ну то есть, тот человек, который добавился, я уже ну, перехожу к нему, лично обращаюсь. здравия, Влад, хочу поделиться то, чем я занимаюсь. И могу быть полезен. А занимаюсь я освобождением народа от кредитного рабства при выдаче кредита. Также мы, способств... Также мы сообществом правовед -право -право Сибирь способствуем возрождению Советского Союза, нашей Родины. Помогаем получить законный паспорт СССР, по которому уже свободно ездим на поездах и есть возможность не платить за услуги ЖКХ. Угу. Пришло время поделиться с вами еще одной замечательной возможностью. На сегодняшний день существует народная криптовалюта призм. Да, в данный момент стоимость ее составляет всего один доллар. Что такое призм? Я сбрасываю ссылку на YouTube на презентацию Максима Штифюка, где он рассказывает подробно в вебинаре, вот, что это такое, как это, все происходит. Далее я имею в шоу. Это ваш кошелек, в котором печатаются деньги без затрат на электричество и без установки и майнинговых ферм. В этом документе описывается первоначальная концепция призма. Вот ссылка. Для активации своего кошелька написать мне в личные сообщения электронную в почту. И я подарю тебе первую криптомонету и добавлю скайпчат. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь ко мне. Вот мои контакты. И контакты, то есть я скидываю uh -huh. страницу, скидываю группу, почту. Не пишу. Буду рад получить обратную связь. Ну, замечательно. Да. Все по делу, ничего лишнего. Да. Вот. И просто я слышал в одном из вебинаров, что ссылки не китали, вот, ну, как-то я не заметил, что то, что -то происходило, -то ну я работать. тоже, у меня тоже присутствуют ссылки, как бы нормально все проходит, но ну, это дело индивидуальное, то есть кто-то может делать, кто-то не делать, то как считает удобно удобным. Да. ну вот скажи тебе, как часто тебе отвечают люди на сообщения, вот которые добавляются в друзья, вот на эти а, так, ну сильно откликаются, да, вот непосредственно ВКонтакте это ну, из 100% процентов 10. Угу. Ну это да. <связывается> вот тут мы видим получается математику больших цифр. То есть у тебя добавилось там 300 друзей, да, ну и, и это получается да, да. на данный момент 3, это 10%, то есть 10% да. это 30 человек, тебе откликнулись, получается. Соответственно, за три месяца к тебе добавится около 10 тысяч друзей. И 10% да. это уже будет у нас тысяча человек. Твои получается, твоя потенциальная структура в призме. Я, да. Угу. Да. Да. Да. Да. В принципе, без особых усилий. Да. Причем занимает рассылка этого всего. Ну, то есть, рассылка по роботам, буквально минут 10 на все про все и рассылка точнее рассылка по летам угу. это 10 минут, рассылка по роботам это ну, где-то ну не больше часа ну, то есть на момент, на момент активности когда люди добавляются, угу. добавляются, добавляются час времени в день как бы тратить в принципе ничего да. такого да? Можно это сделать в любое удобное время. Ну вот, смотри, у нас остается чуть больше минуты с тобой, чтобы завершить разговор. Я сейчас открыл другую программу для записи, то есть специально, у меня тут лимит стоит 15 минут, чтобы нам сильно длинно не делать, чтобы не утомлять. то есть Ну и давай подведем итог, то есть доволен, недоволен, что ждешь. И обращение для всех остальных. Алло. Ой, скайп у нас отвалился. Но ну, бывает. Ну, в общем, слышали, да, все, кто смотрит это видео, Константин поделился с нами своими результатами, эмоциями дал инструкции коротенькие да то есть что нужно делать как нужно делать и ничего сложного в этом нет и э, также благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал э, узнавайте информацию по автоматизации э, значит наши видеоролики с отзывами людей подключившихся к автоматизации будут продолжаться. Константин был у нас первым, кто на это отважился. Все, благодарим Константина за его выступление. И благодарим вас за ваше внимание. До новых встреч, друзья.